Дорогие друзья, уважаемые подписчики, всех приветствую! Добро пожаловать на еженедельный обзор рынка. Конечно, немножко я припозднился. Но, тем не менее, сейчас я вернулся домой и готов приступать к работе, готов чаще публиковать видео и работать над своими проектами, нынешними и будущими проектами. Итак, что у нас сегодня по плану? Сегодня мы посмотрим с вами локальную картину биткоина, это во-первых. Далее я покажу свой портфель по проекту, что сейчас происходит с моим портфелем. И мы посмотрим с вами глобальную картину биткоина, то есть я покажу цели на несколько лет вперед, в том числе и со сроками их реализации, то есть когда можно ожидать следующий период биткоина и по какой цене итак друзья давайте с вами начнем а, кстати этот сценарий я уже публиковал с Телеграм, то есть я в телеграме публикую свой анализ и свои мысли а, после видео вы можете почитать если не почитали и плюс ко всему в этом видео я подробно объясню а, про этот сценарий то есть в телеграме я публикую частенько такие посты поэтому подписывайтесь ссылочка будет в описании итак начнем мы с локальной картины в локальной картине пока что все идет по нашему плану, то есть мы проводили определенные сценарии в предыдущих видео, повторять я их, естественно, не буду, потому что вы их все знаете, если не знаете, можете посмотреть, и пока что все реализуется по нашим сценариям, то есть все идет по плану практически на всех альткоинах, то есть вот все альткоины, которые мы анализировали. Везде пока что все идет по плану, кроме файлкоина Файлкоин здесь произошел сильный импульс, которого я, естественно, не ожидал Корректировок я пока что вносить никаких не буду Все пока что актуально Если вдруг возникнут какие-либо сигналы на повышение или картина изменится То я вас сразу же оповещу в Телеграме На недельном таймфрейме я по-прежнему вижу слабость покупателей То есть цену не хотят толкать дальше Мы дошли до 50% данный импульс не свечи на понижение Который находится у нас вот здесь вот И, соответственно, данные 50% служит для цены областью сопровождения через которую цена не может пройти. Следующая сильная область сопротивления находится на уровне 27 тысяч долларов. То есть если мы пробьем данную область сопротивления, то мы устремимся к этой цели. И тогда уже отсюда будет следующий отскок. Если же мы пробьем уровень 27 тысяч и закрепимся выше, то есть совершим вот такое вот движение, сейчас я его нарисую, сделаем примерно как-то вот так вот и закрепимся выше, то у нас возникнет формация головы и плеч на биткоине, формация смены тренда, и мы пойдем уже отсюда на повышение. Но должны быть выполнены вот эти вот условия. Пока что, естественно, они не выполнены. Поэтому продолжаем наблюдение за движениями цены. Я по-прежнему считаю, что в середине августа, то есть сейчас, или в конце августа произойдет понижение. То есть мы сделаем примерно вот такое вот движение вниз. Сначала здесь немножко постоим и потом направимся на понижение. В принципе, с локальной картиной мы закончили, теперь давайте перейдем к портфелю. Итак, напоминаю, что я с 1 января покупаю криптовалюту абсолютно каждый день на 100 долларов. И я делал все это на, естественно, падение рынка. То есть весь медвежий рынок я скупал. И давайте посмотрим, что сейчас происходит с портфелем. Итак, заходим в CoinMarketCap. И сейчас просадка на весь депозит, который я выделил на год, это минус 15%. То есть это с учетом стейблкоинов. Кстати, всего средств криптовалюте я держу 80 тысяч долларов. Примерно на эту сумму. Это с учетом нынешнего курса. То есть это у меня экспериментальный портфель. Также у меня есть свой личный портфель, который я не показывал. Его показывать нет смысла, поскольку все цели, все свои мысли, весь свой я говорю на видео, и можно сделать определенные выводы, где я покупаю, а где я буду продавать. Итак, если я уберу, естественно, стейблкоины, то давайте посмотрим, какая получится у нас статистика. Сейчас загрузится, и мы посмотрим. Это минус 26% процентов без стейблкоинов. А мои средние цены вы можете видеть вот здесь, вот средняя цена покупки. То есть моя средняя цена покупки на Биткоине спустилась до 26 тысяч долларов. Я считаю, что это крайне хорошая средняя цена. Я так и предполагал, что, например, к этим значению он спустится. Если цена пойдет еще немножко пониже, то, соответственно, моя средняя цена еще спустится ниже. На Эфириуме я немножко не успел закупиться. То есть цена здесь немножко постояла и направилась сразу на повышение. Я не успел накопить должный объем. Поэтому моя средняя цена покупки это 1800 долларов. Далее, Solana, моя средница на покупке, это 50 долларов, то есть там же практически где цена сейчас находится, это уровень сопротивления. Атом, моя средница на покупке, это 13 долларов, Dot, это у нас 12 долларов, NIR, 5 долларов, цена сейчас находится на моей средственной покупке, и AVAX, это 30 долларов. Та же самая ситуация. Значит, как я покупаю? Если цена находится уже на моей странице покупке, то покупать не смысла нету, поскольку я своими покупками продвигаю все время среднюю цену ниже. На биткоине я могу покупать, поскольку цена находится ниже моей страницы покупки. А на эфириуме нет смысла покупать, а на атоме нет смысла покупать, на дот есть смысл покупать, поскольку средняя цена покупки находится выше текущей цены актива. В общем, я веду определенную таблицу, по которой я э, распределяю свой объем. И все свои покупки я публикую в Telegram. Ссылочка будет в описании. Но, естественно, самое важное, это не то, где ты купил, а то, где ты зафиксировал прибыль. Но, естественно, важно не то, где ты купил, а то, где ты зафиксировал. А подмечу такую важную мысль, зарабатывать на рынке не тот, кто, естественно, покупает по выгодной цене, а тот, кто правильно фиксирует прибыль. Поэтому человек, который купил по более высокой цене, может получить гораздо более высокую прибыль, чем тот человек, который купил по более низкой цене на самом дне рынка, поскольку нужно уметь правильно фиксироваться. А чтобы правильно фиксироваться, нам нужно знать цели для повышения и примерный срок реализации данных целей. Вот сейчас мы этим и займемся. Переходим к глобальному сценарию на биткоине. Итак, недельный таймфрейм. А сразу давайте перейдем к делу. Я считаю, что пик биткоина будет в диапазоне от 175 тысяч до 250 тысяч в следующем бычьем рынке. И это у нас будет срок от конца 2024 года до конца 2025 года. Если я буду объяснять то, как я это нашел и как я сделал эти выводы, то вы можете запутаться и видео получится очень долгим. Но некоторые моменты, в принципе, я могу сказать. И скажу кое-что очень важное. Слушайте внимательно. А Я считаю, что бычий рынок 2017 года служил э, третьей волной всей модели, то есть всего глобального тренда на биткоине, который у нас сейчас идет. Что это значит? То есть это абсолютная середина тренда. Почему я так решил? Во-первых, э, бычий рынок текущий, который у нас прошел, равен по временному промежутку бычьему рынку 2017 года. То есть если я отмечу э, расстояние, сейчас я найду это значение, диапазон дат. Смотрите, отключу магнитик. Здесь у нас прошло от а, дна рынка до пика примерно 1064 дня. Далее в нашем бычьем рынке от дна до пика прошло примерно 1064 дня. То же самое расстояние. Как мы знаем, в пятиволновой теории две волны всегда стремятся к равенству. То есть бычий рынок 2017 года и текущий бычий рынок, а, естественно, содержатся в одной пятиволновой структуре. А, идем с вами дальше. Медвежий рынок, текущий, как вы уже обратили внимание, зашел за предыдущий глобальный максимум биткоина. То есть он сделал то, чего никогда не происходило в прошлые медвежьи рынки. То есть эта глобальная коррекция отличается от предыдущих коррекций. И тем самым можем сказать, что эта коррекция более глобальная, чем предыдущие. Давайте я открою график BLX. Здесь сразу небольшой спойлер, чтобы вы понимали то, что я говорю. И постепенно сейчас я буду все это объяснять. То есть вот, два медвежьих рынка, они по своей сути одинаковые. Они не зашли за предыдущий глобальный максимум. Здесь медвежий рынок уже зашел за предыдущий глобальный максимум. Поэтому, как я уже сказал, эту коррекцию можно назвать более глобальной, чем предыдущие две коррекции. Плюс ко всему, если я нарисую окружности FIBA по э, бычьему рынку 2017 -го года, считая его серединой всей 5 волновой модели, то мы видим, что цена крайне хорошо реагирует на эти окружности. Причем просто невероятно реагирует. Кстати, обратите внимание, что мы уже вышли за окружность, поэтому это может означать, что в ближайшее время начнется у нас следующий бычий рынок. Соответственно, какие выводы я сделал по всей имеющейся информации? Я считаю, что период с 2011 года, 2011 года до 2021 года является 5 волновой моделью. То есть вот это вот все, этот период является удлиненной третьей волной всего восходящего тренда на биткоине, который сейчас идет. Я, естественно, это отметил. То есть, смотрите, в более глобальной картине вот у нас первая волна, вторая волна. Это все у нас удлиненная третья волна. И сейчас происходит четвертая волна с последующей пятой волной роста. Я думаю, все слышали выражение, что настоящего медвежьего рынка на биткоине еще не было. Это действительно так. И я считаю, что после следующего бычьего рынка как раз-таки начнется самое настоящее более глобальная коррекция. То есть она будет намного масштабнее и дольше, чем нынешние коррекции. Далее, я еще не закончил. Смотрите, если мы проведем временные периоды FIBA по первой волне роста, считая ее, естественно, первой волне, волной роста локальной в более глобальной удлиненной третьей волне, то мы увидим, что э, временные периоды в точности совпадают <coughs> с окончанием э, волн данной модели. То есть, смотрите. На цифре 2 закончилась у нас вторая волна, коррекционная, и началась третья волна роста. На цифре 3 закончилась у нас третья волна роста, и началась четвертая волна. И на цифре 5 закончилась у нас пятая волна. То есть здесь мы наблюдаем медвежий рынок. Это еще одно подтверждение данной теории, который, о которой я сейчас вам говорю. Соответственно, нам можно ожидать после этой четвертой волны глобальной коррекции пятую волну роста и после этого уже более масштабную коррекцию вплоть до 2028 или 2030 года. Для чего все это я вам говорю? Я считаю, что следующий бычий рынок является последним шансом поймать глобальный рост биткоина, поскольку далее нас ожидает очень масштабная коррекция. Плюс ко всему капитализация увеличивается, происходит принятие криптовалют, и с каждым разом рост будет становиться все меньше, доходность будет все время уменьшаться. Поэтому, если вы не будете инвестировать сейчас, то в будущем вы получите при инвестировании гораздо меньшую прибыль. И ждать вам придется гораздо дольше. Действительно, основной рост биткоина, самый сильный, уже прошел. Это третья удлиненная волна, о которой мы говорили. Сейчас остается только остаток роста, который мы можем поймать. Но даже на этом остатке мы можем получить очень большую прибыль. Вот эту э, главную мысль я хотел подметить, что вы Сами сделали для себя определенные выводы. Также обратите внимание на сравнение локальной картины и глобальной картины. То есть локальную картину мы разбирали в данном месте. Вот наша локальная картина и вот глобальная картина. И сами ответьте на вопрос, а стоит ли дожидаться какого-то вероятного понижения с обновлением минимума, Хотя мы уже по факту находимся на дне рынка, а если нас ожидает такой рост? Напоминаю, что самое важное не то, где ты купил, а то, где ты зафиксировал прибыль. Естественно, вы можете там либо подождать еще обновление минимума, если оно будет и купить, либо вы можете купить сейчас, либо вы можете подождать повышение и образование сигналов на повышение, купить после образования сигналов и так далее. Принимайте решение уже каждый сам за себя. Я лично использую в экспериментальном портфеле, который мы ведем, метод равномерных, усредненных инвестиций. То есть это уже проверенный метод, который проверен на практике. Только мы инвестируем не каждый месяц или каждую неделю, а абсолютно каждый день на одну и ту же сумму. Результат мы можем посмотреть только через 2-3 года, когда будет пик биткоина. Возможно, я решу зафиксировать все это дело раньше. Никто не знает, что будет в будущем. Можно только предполагать. И вдруг обстоятельства так сложатся, что я все-таки решу зафиксировать раньше. Но пока что я планирую фиксировать только через 2-3 года. Что еще можно сказать? Напоминаю, что я... Предполагаю начало бычьего рынка в конце текущего года или начале следующего года. Я все-таки склоняюсь больше к октябрю текущего года. Далее я предполагаю пробой глобального максимума в начале 2024 года, то есть примерно через полтора года. Может быть, конечно, это произойдет раньше, но я склоняюсь к этим датам. И пик биткоина, пик следующего бычьего рынка я предполагаю в конце. 2024 года или же в конце 2025 года. Вот этот временной диапазон, который я выделяю. Это будет назначение 175-250 тысяч долларов в этом диапазоне. Основной целью я делаю 175 тысяч долларов. Это цель пессимистичная. Но, естественно, фиксировать я буду частями, так же, как я и покупаю частями. То есть с каждым импульсом на повышение. Друзья, вроде все сказал, что хотел. Надеюсь, вы поняли то, что я имел в виду, поняли самые главные мысли, которые я хотел обозначить. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, там публикую анализ и все свои покупки. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.